Да? Yeah. мне кажется больше здесь. Mm. То есть вот от воды э, первый уровень, я думаю, что метра. Но здесь и вода 5 метров. 2,5. Nee, не, ниже вода. вода почти 5 метров. Да? Да. Там вот пометка есть. Нет, так это вода 5 метров. Это уровень от 1, наверное. Yeah. Прыгонка как бы еще не, не опытная, да? Как у тебя ощущения, когда ты прыгаешь? Тебе не страшно? Страшно первый раз. Ну вот когда уже прыгаешь два или три раза, уже будет не страшно. Но когда уже как бы к воде приземляешься, как бы все, короче, все окружение становится мелкое. Интересно. Но мне все-таки кажется, что там не менее 7 метров. Вот я постоял там, да? Не менее 7. Только вот вы залезаете, там очень опасно. Надо лестницу повыше. Ну самое главное, туда он вдаль не прыгать. Туда, да? Да, потому что под балкончиком этим есть колья. Тут а -а -а. раньше у лодки пришвартовываем. Давайте. Удачи вам. Это так замечательно, что я случайно встретил вас.